Приветствую вас, друзья, на своем канале, а также в телеграм-канале. Проходите по ссылке в описании. Долго не мог собраться с мыслями, но кроме меня это никто не сделает, поэтому продолжим. продолжу свою деятельность, продолжу выпускать ролики и комментарии, и уроки. Пока уроки только, и комментарии. Вот. В любом случае могу сказать одно, история ничему не учит людей. Так, ну что, поехали. Без моего ответа, без с моим ответа. Так, кто сказал, что балайка не тот инструмент, на котором можно играть любую музыку? Главное, в каких руках. Спасибо. Так, молодец Миша, каждый день... Николай из Германии. Тут Ваня и Сергей. Какой Миша? Не совсем понятно. Так. Душе, спасибо, спасибо. Керидо амиго. Так, давайте сразу перевод сделаем, потому что... По-испански я плохо. Дорогой друг, артисты должны сопровождать Украину. Российская армия там убивает много детей. Вот, видите, пожалуйста, комментарий из, видимо, из испанской, из Испании или откуда-то из испаноговорящей. Я, у меня есть мнение на этот счет для личных бесед. Сами понимаете, что какая обстановка. Так. Здание, спасибо. И ты молодец пилотаж так а если более попсовый например хабиб ой мороз ой мороз знаю хабиба не знаю мой мороз ну она у меня даже в нотах есть я по-моему разбор делал. да ну если это хабиб ой мороз какая-то другая то я не знаю что за страшный звук в правом ухе нас в самом начале Да, пробовал разные виды микрофонов ну возможно что-то пошло не так вот например такой микрофон да вот этот что я сейчас использую он тоже оказывается подключается к телефону и ну это некоторые проблемы из-за этого могут возникнуть так композиция альфа мист давайте посмотрим ноты т.к. ранаут альфа мист ранаут альфа мист есть вообще такая рана альфа мист Ну, м -м, не знаю надо в общем послушать и возможно даже нот нету пока если не очень популярные песни допустим да, их в нотах найти очень тяжело можете подборку очень нравится слушать спасибо переходите в telegram там уже я что-то делаю можете прямо брать и слушать спасибо бивни черных скал о бивни черных скал давайте посмотрим ноты а, нету может тут надо убрать бивни черных скал вот эти вот штуки надо убрать ноты бивни черных скал ария ноты а вот нет это что-то не то беспечный ангел ну тоже надо послушать песенку что-то там бивни черный скал да так угу. спасибо спасибо минус не очень но тут отлично все вписалось, спасибо так, Сергей, если есть возможность разобрать гимн Украины, будем очень благодарны. Пишите, как вы думаете, стоит мне это сейчас, сейчас в данной ситуации, делать? Да? Не хотите, чтобы меня отправили в тюрьму? Ну да. Да. Современное значение. Вот мы тут, я знаю. Так, ну что тут есть еще что-нибудь? спасибо, хорошего, очень прав. о, латино-китайский стиль. да, латино. очень хочется услышать грек утра. о, давайте посмотрим. это торирам. так, ноты. Эдвард Грек, ноты утра. ага, вот есть. ми мажор на второй вот, куча девязовут <звы> то есть в принципе даже вон пожалуйста играется легко читается трек ну что, есть еще какие-то вопросы? Какова участь судьба вашей конвега? Вот я написал, продал. Да, вот уехала а коллекционеру нашему. Он приезжал в Москву, забрал, увез в Германию, Берлин. 29-я лайка у человека. 29-я, представляете? Так что сделайте, пожалуйста, обращение к зрителям, выйдите, у нас страшная ситуация. Очень страшно вообще на самом деле. Да. насчет игры знаю но мастер который любит играть не потому что потом будет но он соло, соло на импровизирует без подготовки так что к а -а -а. там Ну, ну друзья мои действительно если ролики делать вот по 15 20 секунд ну максимум 30 э -э TikTok он больше рассчитан на такие короткие ролики и они действительно взлетают много просмотров много подписчиков ну, я делал это не для количества подписчиков, хотя, конечно, хотелось бы, да, и для количества просмотров хотелось бы, но по факту и тикток особо никакой пользы от него, ну, для меня всяком нету, да. Денег он, кстати, тоже не приносит, то есть там ни монетизации нету, то есть, ну, то есть только количество просмотров, что может себя утешить, смотрите, какой я классный, у меня там много просмотров, ну, как-то так. А если бы я хотел именно вот чтобы было побольше просмотров я бы тоже клепал бы коротенькие видео и все как вы видите короткие видео лучше залетают да лучше просматриваться вот кто-то хочет купить так труфальдина бед я послушал да ну для балайки не очень гимн лиги чемпионов о гимн лиги чемпионов я э, вот, гимн лиги чемпионов почему-то думаю что это грик не грик этот гайден написал вот может я и ошибаюсь да? вот может кто-то это современный композитор написал значит фадиез приключи аромажор фа фа фа фа мажор фа фа и фаль, да да И фазоль, фазоль, до, соль, в принципе, вот видите, все. Все в пределах досягаемости, то есть все на баллачке играется, тут даже нету нету нот, которые ниже диапазона. Видите, вот ми, ми это наша ми. Все классно. Да, можно разобрать. Хорошо, станция Таганская здорово прозвучала, подходит для баллачи. Ну тогда давайте пишите, если хотите станцию Таганскую сделаем. Вот я сейчас готовлю парочку уроков. Вот какой первый выйдет уже, тут и будет. Так, привет, чушка. Разобрать латинский рим. Так, стоп. Смотрите, латинский рим, это у нас было просто... Все зависит от правой руки. Я когда-то разбирал этот... Это бесконечная дробь или латинская дробь, как хотите назвать. В общем, раз два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Сначала вниз пальцы, потом большой палец, да, потом вверх. Опять вниз, малая дробь, скажем так. Большой палец вверх и потом два удара. Восьмерка. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Восемь ударов Все получается. Так, далее. Один из любимых синглов. Спасибо. Так, а полная версия есть? Чем вам не полная? Ну, то есть там я очень много сыграл. Или хотите как в Телеграме сделать под минусовку? В принципе, можно. Так, Высоцкого спасибо. У Мумии написал, какие уроки. Спасибо за помощь. Добрый день, вот кто-то что-то спросил, так, что там? Под... А, подставку, вот, да, подставки на баллайков есть на сайте и в группе ВКонтакте. Вот так, О, плохо звучать. Упражнение. Упражнение для большого пальца левой руки. Значит, как зажимать? Ну, кроме того, что большим пальцем надо стараться зажимать и не отпускать струну, чтобы между, между э, нотами у вас не было... Да, и чтобы палец не перепрыгивал, а двигался по струнам. Чтобы привык к тому, что он все время в работе. Да? Ну, еще колечко я показывал как-то. Упражнение вот такое. То есть не вот так... Видите, что я делал? А... Переместились. Переместились. То есть, видите, у меня все время большой палец в работе. Да, это тяжело. Но э, что делать? Нужно тренироваться. Вот. Побежал, покупать Лайку Сделайте маленький разборчик. Земфира искала. Земфира искала. Давайте попробуем. Так, Земфира искала ноты. <laughs> земфира искала ноты. Так и напишем. Земфира искала ноты. Видите, подсказку даже выдал. Классно. Так. Гармонии нет, и я не помню, чтобы не лишнее. Я не помню гармонию, поэтому тут не написано гармонии. Но в целом там послушать один раз, я гармонию сыграю, мелодия есть, все, готово, можно сыграть. Тем более к русскому руку относится. Кто хоть хочет русского рота, рок, <рока>, рока их есть у меня. Так, хорошо бы как-то Моцарта, который, а, о, Моцарта, этот имеется в да? В прошлый раз я показал. Это у нас ронда, аля чурка, да, турецкий марш, как его еще называть. побежал Вы бароню выложить, обновленную, улучшенную бароню выложить. Вы обещали барыню Ноты, да, наверное, ноты. А, хорошо, сейчас выложу. Да. Давайте так. Бесплатная папка, бесплатная папка в описании к этому видео есть. Вот и там я постараюсь. Вот выложить нотки. По слухам, лайки в самом не несут магический. <свят> Доставьте лайки побольше. Тем более сейчас. Так, песня имени про гро. Манчестер, <свят> я понял. Пам-пам-пам, тарам-пам-пам. -пам. Да. Тарам-пам-параирам. Сейчас. Вот она. Да? Ну да, семинор. Легко и просто. В общем-то, мелодия хорошо подходит, да, и гармония все есть. Любимый город. Так, кто за любимый город тоже пишите. Танго Марена, Марена Танго. Давайте попробуем, что это найдем или нет, нотки Я сразу всем э, стараюсь э, все вот эти проверять и вам показывать. Танго. А где именно Марена есть такое вообще? Аргентинская танго марина чуть не вижу Тут просто танго какой-то ну оно это или не оно? давайте так пришлите мне ссылку на видео посмотреть или послушать вот это вот может я его и знаю просто так осколок льда я уже выложил мастера любимый город хорошо давайте попробуем уже он два уже перекат Комментария, уже два так, перегруз на воронцовочки. Я вообще не любитель перегруза на балалайке, честно говоря. Так, вот ты неси меня река, кто-то. За осень. Осень. Вот. Может осень разобрать? Русский рок тоже. ДДТ очень популярная песня. Огонь. Так, балди. Так. открывая видео, знал, что не Ага, спасибо. Так, очень интересно, как сделать растяжку пальцев. Такую растяжку пальцев. Эм, ну, постепенно. Да, берите э, сборник аккордов и потихонечку-потихонечку отрабатывайте. Кстати, чем выше у нас аккорд располагается, тем проще взять его, допустим, если это вот какой-нибудь такой аккорд, потому что такой аккорд внизу взять гораздо сложнее, поэтому попробуйте, может быть, начать с верхних аккордов. Талантливый балочник, спасибо большое. Так, смог стандартный ловер вообще возможно даже с вокалом. Ну, давайте посмотрим, что это, во-первых, потому что для меня это сочетание вот этих слов вообще ни о чем не говорит. Так, ну что, си до до си соль. А, давайте так, вверху. До до, до до до до си до си до си соль. До, до, си. Ну, вот и все, что я могу сыграть, потому что больше ничего и не написано, да? давайте так мне тоже ссылку пришлите на послушать вот супер молодец дай бог тебе спасибо большое где не было но исполню по балалайски так так а то людвига ивановича не пытался исполнил на балалайки очень интересно изучать будет ее вступление так вот этот я комментарий помню да это из прошлого видео как раз да про людвига ивановича я и сказал что сергей всего сергей как вот там, сергей иванович бах Иван Сергеевич Бах Да, все, значит Ну, пока все Спасибо за внимание Ставьте лайки, лайки. Да? Увидимся в следующих видео Постараюсь в ближайшее время сделать интересный для вас И для себя тоже Разбор какой-нибудь нашей, так сказать Может рокерской, может быть не очень рокерской Песни Все, пока, увидимся в следующих видео Пока-пока